Вся эта информация, которая идет относительно самоуничтожения, это истерики паникеров, которые даже своего носа не видят, информацию не обладают. То есть они видят, что рушится старая традиция, а новое то, что возрождается, диаметрально проявляется, диаметрально отличается от того, что было, да, сравнивая через свою призму своих отношений, раньше это было хорошо, сейчас это плохо, значит дальше будет еще хуже. Мы обобщаем да, и говорим, мир катится, в катастрофе. Подобная точка зрения имеет отношение к такой, мною нелюбимой науке, как психология. Чем психология отличается от философии? Философия берет общие законы этого мира и через эти общие законы прилагает их к частному, то есть к человеку. Что, в общем-то жизнеспособны, потому что общее включает в себя частное. Но что делает психология? Она берет частное, ничто же меня, выводит из него общее и прикладывает это общее ко всем. Лупа, Вред. Посмотрите на механизм психологии. Вот здесь то же самое, человек, метод психологический, он видит, что в его жизни происходит разрушение, катастрофа. Он, применяя этот метод от частного к общему, выводит Единый алгоритм для всех накладывает его на всю человечество. Если в моей жизнь начинается с катастрофы? Все, мир стремится к разрушению. Логика понятна? Нет, нет, нет, нет. Дальше смотрим. Что такое разрушение? Законы физики выводят для нас механизмы этого разрушения, а именно увеличение энтропии. Жова. Увеличение энтропии бывает только в замкнутых системах. Как вы правильно сказали, замкнутая система ⁇ это куда нет доступа дополнительного количества энергии или информации. Любая система, в которой мы живем, условно замкнутая. Условно израсиль, условно замкнутая, сферот, условно замкнутая, человеческое сознание тоже условно замкнутое. Вот условно здесь ключевой момент, потому что в любой системе всегда предусмотрено некие вспрыски дополнительных сил, вспрыски хаоса, которые перестают делать систему замкнутой, которая, которая обеспечивает, что энтропия в системе не будет возрастать критически. В каком-то месте всегда будет появляться избыток, в каком-то будет недостаток, они будут вынуждены вступить в процессы, выравнивая друг друга согласно второму закону термодинамики. В тот момент, когда они становятся равновесны, система опять делает всплыв. Игдрасиль, Сефирот, все любые другие системы сцеплены друг с другом, как гроздья винограда на одной лозе. Не существует одно без другого. Если в каком-то одном мире наступает коллапс, значит второй его выравнивает и так далее. Миром миллионы. Закончится один мир, закончится и все, поэтому все будут заинтересованы в том, чтобы его поддерживать. И окончание мира не произойдет только в том случае, если будет закончено все, абсолютно. Любое окончание любой эпохи, любой цивилизации, любой культуры никогда не бывает окончательным совершенно, то есть во времени. На его смену всегда приходит что-то иное более хаотичное, но это как материал для того, чтобы сделать из него упорядоченность. Как только появляется упорядоченность, появляется новый хаос и так далее. Этот процесс бесконечен. Даже если мы все сами друг друга поубиваем, все равно придет кто-нибудь новый, возрождится новая жизнь. Все легенды нам об этом говорят. Вот Поэтому не слушайте никого, кто свои собственные внутренние катастрофы, своей психики перекладывает на все человечество. Это неправильно, это убогость. Человечество очень многопланово. И в нашем мире, в наших процессах, которые мы сейчас ведем, огромнейшее количество слоев, изолированных по большей части друг от друга, по крайней мере, имеющих способность к изоляции. Если на каком-то одном уровне наступает коллапс, да, то это как блок, который заменяем. Вытащили один блок, ставили другой, и все. снова живем. Почти никто этого и не почувствует, кроме как очень ограниченного количества людей, очень ограниченного. Поэтому не беспокойтесь, конца света не будет.